меня зовут бродяга лука и эту зиму я провожу на шри-ланке всем кому интересна эта удивительная страна и мои приключения в ней поддержите это видео лайком комментарием, подпиской на канал и давайте приступим к рассказу с самого начала первые впечатления мягко говоря ошеломляющие на дорогах какой-то хаос творится это место где был рай так писал антон чехов побывавший здесь всего два дня впрочем это было после каторжного сахалина я подальше отхожу от аэропорта потому что очень много полиции которая интересуется очень Пристальное внимание ко мне Сэр Артур Кларк, английский ученый Изобретатель, так и не пожелал расстаться С этим островом, приехав сюда В 1956 году всего лишь на время Но в итоге прожил здесь 52 года Получил гражданство И был похоронен по местным обычаям На 91 году жизни И очень-очень много навязчивых тук-тукеров Которые постоянно подъезжают Хотят тебя подвести за деньги Это еще сильнее усложняет передвижение Hello, my friend. One minute, one minute. No, thank so you. Bus, bus. You, Very, cheaper. Very cheaper. Yeah, uh, going. <laughs> no money. No, only, uh, only uh, after stop hitchhiking, bro. Uh, They uh, walking. No, no, no. You know me. Uh, going, sir, uh, I am going there. Traveler. I am after stop No money. No money. Good day, good luck. See you You're good man, I'm good man, and we're good no money. No money. Про любимый автостоп, с помощью которого я так люблю путешествовать по другим странам, здесь пришлось сразу забыть. Ну, точнее, я предпринимал поначалу кое-какие попытки. Первая машина на Шри-Ланке. Yes, с первых минут своего пребывания на острове я понял, что люди здесь живут по совершенно иным правилам. Человек с рюкзаком здесь воспринимается как обычный турист и источник заработка. Like that politicians. All politicians after Коломбо — это огромный душный мегаполис с полными тук-тукеров, попрошайками всех мастей, трахающим масштабным режимом и невыносимой жарой, которая придавливает тебя и лишает сил. С огромным трудом я добрался сюда от аэропорта и понял, что могу застрять здесь надолго. Да right. Little Beat. Okay. Ну вот, меня посадили в бесплатный автобус. Точнее не в бесплатный, просто добрые люди согласились провести меня. Выезжаю с коломбо, как могу. В настоящем шри-ланкийском автобусе. Под местные мотивы, так сказать. <музыка> Галя, Галя. Yeah. На самом деле он хотел сдернуть с меня деньги, выписал мне уже чек. Но я сегодня никак не могу рассчитаться. У меня только доллары, к сожалению. На тот момент это был мой самый насущный вопрос. Менять 100-долларовую купюру за гроши в аэропорту я не хотел. Поэтому я решил мчать, куда глаза глядят. Без местных денег и без связи. Здесь очень быстро темнеет. Буквально в течение получаса. И так получилось, что ночь застала меня в пригороде Коломбо. Обессиленный и уставший я брел вдоль железной дороги. Как вдруг на меня из темноты уставились огромные женские глаза. Я услышал слегка испуганный голос на Английском. Куда ты идешь? Здесь опасно. Пойдем ко мне. English, uh, my English uh, same to your English. What's your name? Xiaomi. This my house. Leave it my daughter and me. My husband no. Not go there. You sleep in the night. Dangerous uh, people have. I go work 500 rupees in the day. One day. After I bring my My daughter and me in the eat in the area. Very poor people, no too much money. Small baby, no give uh, eat. Husband go the boat, bring uh, in the morning fish. Money very small. Too much people to, to diver, not too much money small hello my name is bianca my sister uh siromi my daughter daughter baby my sister sister baby big uh, family buddhist my husband no husband died my father no job my uh, mama no job poor family <laughs> <laughs> no no no no aspen <laughs> not aspen uh, sri lanka people uh, no job Drugs, cocaine, That, cocaine. Uh, you want to be free woman я, yeah, yeah. my house, сунаме uh, кам, broken. My sister house, сунаме кам, broken. I go, сунаме кам, temple, government not uh, help. His husband uh, fishman, my sister, he problem, uh, broken uh, boat. Кухин德拉 ты в You first travel this house. Yes. Okay. You next time come, in, come here this house. <laughs> okay okay and uh, we will smoke uh, marijuana together yeah, yeah. Но Нет, у Música Поезд мчал меня прямо к океану, к тому самому раю, о котором я так давно мечтал. Но мне не давала покоя мысль о том, что где-то на окраине Коломба, за чертой крайней нищеты, обозначенной железной дорогой с одной стороны и океаном с другой, живут эти светлые люди. Почему кому-то все, а кому-то... Таким образом я добрался до Хикаду, и мне срочно надо было решить вопрос с жильем. Делается это очень просто. Заходите в чат Шри-Ланка в Телеграме и спрашивайте у людей, что можно снять за такую цену. Да, и кстати, вы можете совершенно не заморачиваться с бронированием отелей, а дня за три до вылета списаться с людьми также в чате Телеграма, и люди скинут вам несколько приемлемых вариантов для аренды. И обязательно снимайте жилье с наличием работающего кондиционера, без него здесь просто никуда. И вот я уже на пороге ланкийского дома. Actually I'm not sure if you have a lot of people. тебя? huh Лука. Okay. Oh. Uh -huh, uh -huh. oh. For you. Uh, what's your name? Друзья, всем привет! Сегодня у нас вечеринка в традиционно шри стиле. Вот замечательная девушка Дилакши меня пригласила, хозяйка этого дома, где я снимаю жилье. Сейчас будет обзор традиционной шри кухни. Hello! <laughs> Обалдеть, сколько тут всего. Ну что, дегустируем традиционную шри кухню со шри блинами. У меня все распалось, руки уже в этом во всем. Смотрите, здесь у нас креветки в полном составе, чеснок какой-то волшебный соус I can mix it no? No. Местные они едят вообще руками поэтому тут вообще никакой брезгливости максимально проникаемся в национальные традиции Наконец-то я поел в домашней кухне да еще и шри-ланкийской Maybe I can find some girls for wedding. I am Dilakshi. This is my house. <laughs> I am working as a uh, software engineer. Nowadays, I am working in the home uh, online. I am Buddhist. My father find some person from home. For you? Yes. <laughs> uh, it is culture, our culture. Part of culture? Yes. Так я провел несколько дней, купался, знакомился с местной кухней, облегчал работу местных работяг, ведь меня очень бесила эта тема, а также проводил прочие оздоровительные эстетические процедуры. Когда ты выбрал путь творчества, тебе просто необходима перезагрузка для отдыха и генерации новых идей. Ну что, друзья, в этой серии я рассказал вам, как я добрался к океану, и это был пример того, как делать не надо. А в следующем выпуске мы поговорим о том, как добраться от аэропорта Коломбо, до места, где я оказался Пляжа Хикадува Всего за 30 рублей Всем всего наилучшего И до встречи Всех обнял ваш бродяга Лука